В последнее время я сталкиваюсь с очень интересным и неоднозначным явлением. Часто людям хочется иметь какой-то диагноз. Причем люди так и указывают на сайтах, соответственно, что есть диагноз, поставленный врачом или кем-то другим. Очень часто в разговоре выясняется, что это так называемая самодиагностика. Все бы ничего, но хотелось бы отметить следующее. Если вы подозреваете у себя или у своих близких какие-нибудь проблемы психиатрического, неврологического характера, возможно, каких-то еще, перво-наперво ваша задача обратиться к врачам и только они, врачи, могут ставить диагноз. Как говорила одна девушка, я даже возмущалась, почему она не ставит мне депрессию. Все же признаки были налицо. Это же было так очевидно, что у меня депрессия. Я очень много таких диагнозов слышу, там чего только нет. У нас сейчас очень много аббревиатур, означающих диагнозы. Поэтому, повторюсь, самодиагностика, она достаточно жесткая. Как правило, вот эта самодиагностика, она нужна, нужна как компенсационный механизм. Первое, чем я разочаровываю часто самодиагностов, это в том, что если бы у них на самом деле были психиатрические диагнозы, то они бы точно не занимались самодиагностикой. Что я пытаюсь сказать? Одним из первых признаков психиатрических больных является отрицание диагноза. И даже у зависимых пациентов это входит в синдром зависимости, это отрицание зависимости. Соответственно, люди, которые поставили себе диагноз, это как минимум говорит об их здоровье или о том, что даже если есть какие-то проблемы, то они решаемые. И, возможно, действительно нужна поддержка психиатра. Я поэтому говорю, сходите к врачу. Во-первых, он вам скажет «да» или «нет». Бывают моменты, когда врач очень не хочет ставить никаких диагнозов. Я недавно сама была в больнице, меня посмотрело три доктора, и в итоге мне даже не завели карточку по этому поводу, но зато выписали лечение. У меня была какая-то невралгия, то есть им, у них не было задачи мне какие-то ставить диагнозы, у них была задача мне помочь, и они с этим прекрасно справились. Такое бывает, когда мы пришли к врачу, и он сказал, что с нами все хорошо. Это первый момент. Второй момент. Если нам очень сильно нужен диагноз, то это, как правило, компенсаторные механизмы. Очень часто мне люди говорят, что если у меня будет диагноз, тогда я смогу объяснить свое поведение. Если вы сейчас не можете объяснить свое поведение, то тогда, возможно, можно так себя не вести. А во-вторых, можно сделать по-другому. И в-третьих, объяснить поведение какое, когда вы не хотите учиться, вы не хотите работать, вы какие-то неуспехи пережили. Это поведение объяснить. Оно уже прошло, оно уже закончилось. А диагноз это такая вещь, которая теоретически с вами навсегда. Более того, к сожалению, к огромному, это работает примерно так: когда у меня есть диагноз, и неважно, сам я его поставил или это врач это сделал, да, я начинаю из окружающего мира система я мир собирать информацию, подтверждающую мне вот этот вот самый диагноз. И тогда мне очень интересно сказала одна мама. Врачи не находили тех диагнозов, которые она находила у своего ребенка. На что был прекрасный дан ответ. Но я-то с ним дольше и чаще, я лучше знаю. Ну так-то да. Так-то да. У нас Google в свободном доступе. И тогда, если родители еще что-то знают, то есть я сейчас про медиков, психологов, педагогов, то есть те люди, которые работают с детьми, логопеды, то у их детей диагнозы, конечно, гораздо круче, чем у остальных, а вот. Да, бывает обратная история, когда люди не видят и пропускают диагнозы, но уж поверьте, рано или поздно диагноз пропустить невозможно. То есть такие вещи, которые на самом деле имеют место быть, это зам замечаемые вещи. А если у вас что-то случилось, и вам хочется как-то объяснить то, что случилось, Попробуйте объяснить тем, что это было вчера. А с диагнозом вам жить завтра. Может быть, вам не нужна такая жесткая самодиагностика. Может быть, стоит просто на ваше завтра поработать сегодня. И тогда тот неуспех, который был вчера, возможно, больше никогда не повторится. А если вы себя поставите в жесткие рамки диагноза, вам придется ему соответствовать. Зачем вам это? Многие проблемы решаются совершенно без диагноза. А если у вас что-то на самом деле не так, врач вам обязательно расскажет об этом. Не игнорируйте медицину. Иногда и она бывает полезной. А уж диагностика у нас это достаточно сильная история.